Я твоим белым не понять не могу, Бак меня так много дыма. Так много, что ни черта не видно, ты вошел сюда. И тебе накурила. Это работа без перерыва.